В этом видео чат-рулетка, однорукий Акстар, страшные куклы и многое-многое другое. Запасайся вкусняшками и приятного тебе просмотра. Ребята, всем привет, это канал Акстар, и сегодня новый выпуск Чат Рулетки, и я с уверенностью могу сказать, что он лучший, потому что сегодня применено много новых технологий, крутые идеи, крутые приколюхи, крутые реакции, в общем, реализация на уровне. Я очень доволен, как, как это получилось. И мы снимали ее совместно с каналом Скотский Мир, думаю, многие из вас его э, знают. Вот, в общем, вторая часть у них на канале, обязательно посмотрите после просмотра этой части. Ни одной общей реакции ничего не повторяется, так что полноценное продолжение. Вот. Надеюсь, вам понравится. И если это так, 100 тысяч лайков давайте соберем и мы запишем вторую часть э, офигенной чат-рулетки. Я честно не знал, что чат-рулетка может быть такой веселой. Сегодня мы в этом убедимся. Вот, обеспечили вам клевого контента на чтобы скрасить ваш вечер, или день, или утро. Кстати, этот выпуск чат-рулетки я записывал на новую камеру. Оцени, пожалуйста, качество. Погнали! Привет! Приветики! Хочешь тебе сыкраю? Давай! Слушай, пожалуйста, не мешай. Уйди, пожалуйста. Я буду как невидимка. Извини, пожалуйста, это гена, мой воображаемый друг. Так вот, что можно сыграть? Почему? Гена. Что хочешь? Возьми, пожалуйста, я пока договорюсь и это сыграю. Так вот, по поводу песни, какую можно сыграть? Уйди, я же сказал, гена. Еще уйди. Привет. Привет. У меня есть одна проблема. Какая? Ничего страшного. Только не переключай, пожалуйста, а то меня все переключают. Я не буду, я послушаю. Спасибо большое. <музыка> <музыка> <музыка> вот как? Заказал руку у себя с Алиэкспресса. Спасибо. секрет, что Окей. сюда, иди сюда. Я настолько плохо играю, что вы угораете? Нет, у тебя рука там по всему телу ползает, ты что, не видишь? Молодцы, Азир бежит, ладно, он тебя не здесь. Да, отвечай, братух. Смотри, что появится. Во, во, во, смотри! Во! Видел, скипал за тебя прям, за тебя улетело. Ты меня пранкуешь? Не, отвечаю, говорю, за тебя полетело прям. Серьезно? Да, отвечаю. Привет. Привет. Хочешь я тебе что-нибудь сыграю? Давай. Только не суди, пожалуйста, строго. Занимаюсь первые три дня. Ничего страшного. Вот уже решил людям показать. Так вот. Круто! А, честно. Да, нормально. Так. Чем Залей. больше будешь учиться, тем лучше будет получаться. Заткнись, Там, наверное, овца! Опять Я... ты называешь Я... овцо. Это что такое? Это просто ш... Все, <свят> все. <свят> <всё>. Давай сейчас <свят> что-то другое сыграем. Кстати, ребят, я в начале видео говорил по поводу новой камеры. Сейчас очень полезная и крутая реклама. Этот выпуск Чат-Рулетки записан на новую веб-камеру Стрим от компании Logitech. Это высококлассная, ультрасовременная 4К веб-камера с поддержкой HDR. Непревзойденная четкость плавность и детализация видео в формате 4К Ultra HD, что в 4 раза больше, чем в Full HD. Ребята, знаете, насколько моя жизнь стала проще, когда я узнал, что эта камера автоматически подстраивается под яркость освещения в реальном времени. Так что у вас всегда будет видно, даже при сильных изменениях во время видеозвонка, никаких засветов больше и кромешной тьмы. А знаете, почему моя жизнь стала еще проще? Потому что вот эта камера, Бриострим, позволяет транслировать 1080p Full HD с частотой 60 кадров в секунду, и теперь, когда когда я играю на гитаре, на веб-камере это все отлично видно, ухватывает каждое движение, не то, что в 30 кадров. Естественно, она оснащена автофокусом, вообще без вопросов. И бонус к этому она оснащена диаптическим распознаванием лиц. Короче, когда ты заходишь в компьютер в Windows 10, смотришь в камеру и опа, все разблокировалось. К ней также есть приложение Logitech Capture. И в нем ты можешь удобнее настраивать разные штучки, там много разных настроечек. Приложение доступно и для Mac, и для Windows, само собой. Logitech Brio Stream это одна из лучших современных веб-камер на рынке. Да и в линейке Logitech, я считаю, она, наверное, одна из самых топовых, зачем я это сделал. И я хочу сказать, что благодаря Logitech наш мир развивается, становится технологичнее и круче, ведь камера Брива уже сейчас устанавливает новый формат видео в высоком разрешении. Ссылочка в описании, естественно. Годный продукт рекомендую просто во. Во. все. не отвлекаю, погнали дальше, сейчас рулетка в бомбовой реакции. Пу-пу-пу. Привет, ты играешь? Да, только у меня проблема есть одна. Но ну? можешь дослушать, не переключай, пожалуйста. Угу. А, ла, ла, ла. а как ты играешь? Я одной рукой играю. Но у меня есть вторая, но она отдельно. Ну, понятно. Логично, согласен. Ну, да. Но у меня есть вторая. Могу сюда по имени Солнце сыграть. Погнали. Приятного аппетита. Я сейчас сыграю одну песню. О, о! Вот тихо, тихо, тихо, давай, так. Давай, давай, все. Это нормальный разговор. Привет, давай, Привет, что сыграть? Сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, сура, Моя девочка больная. Что такое? Есть такое? Не-не-не, Почти. Подойди. Почти. Э, подскажу первое слово тем. Тем. Тем? тем, тем, или тем спать, спокойно вас, а, спокойной ночи. Ну там... Что такое? красавчик, заткнись, овца. <соценно> а ты нам это? Нет, я вот этой овце. А это кто? Овца. Это кто? Это что такое, а? Опять ты меня называешь овцой. Это возбудительно. Это что за мысль? Это кто? Это мысль овца. Привет. А могу я скоро сыграть? Я готовлюсь к концерту, к выступлению. Просто мне нужно проектировать перед людьми. Сейчас, одну секунду. Ага. Нет, хорошо. Почему эта игрушка двигается? Какая? В саду а, который? Да? да нет, как обычно. Может быть, у вас есть какие-то предпочтения? какие предпочтения? Ну, давай только больше не, пожалуйста, не вот эти вот телетельбом. Это То. очень как-то стрёмно. Хорошо. Ну и последнюю наверное сыграю. А ты можешь отойти пожалуйста? Вот вас мы снимаем. А почему у тебя игрушка двигается? Вы чё серьёзно? Да да! Привет, росиночка! Как дела? Она меня походу не узнала. Что? Что происходит? Ладно извините я да что то извините. это. Слушай, можно мы призовём кого-нибудь а? Давай, попробуем. Давай! Паром вас. от души брата ты можешь подумать типа что за дичь у нас здесь творится Все мешок может это запихали нахуй. мешок сняли сказали играй нахуй". так и есть спаси меня пожалуйста спаси меня пока касатик пока позвони пожалуйста в полицию увидишь я буду видеть серьезно, махать тебе из тарелки пока переключил Напрямую. это... В я хочу попросить подписаться на мой инстаграм Акстер.мьютик. Никто туда нафиг не подписывается. Я вообще, блин, никому не интересен. Надеюсь, хоть ты подпишешься и будет немножко лучше и веселее. И я посмотрю, что на меня ты подписался и сразу улыбнусь, и все станет веселее. Гитарист. Я, да, иногда поигрываю. Вам сыграешь что-нибудь? Пожалуйста, можно. <смех> что такое? Я так. А что ты, так красиво? Я так плохо играю, почему вы смеетесь? <смех> <смех> нет, нет, ты хорошо играешь. Просто тупла <смех> <смех> <смех> <смех> <пухло> у тебя была. Ничего нету вроде. <смех> а ты играй еще раз. играй. <смех> я это сниму, подожди. У тебя собака сзади, Тип. Вы меня пранкуете, я не могу понять. Нет, нет, у тебя правда собака сзади, и врушка, вниз посмотри на пол. Я вам серьезно говорю, тут ничего нету. Давай еще раз. Давай. И я же сниму и тебе пришлю. Давай. Ой. Нет, слушайте, а как правда? Кто там сидит в нем, там... Я не знаю. Вы, вы меня фанкуете? Я, серьезно, зашел в чат-рулетку, чтобы меня послушали, у меня дурака делают, спасибо вам большое. Я ведь нормально спросил, можете послушать меня? Вы надо много играете? Да. Так, мы тебе же говорим, мы видео можем даже показать, и тебя правда, ты играешь, и у тебя собака встаёт. Встаёт? Игрушка. Ой.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 Не мешай, пожалуйста, Ген. Привет. Привет. Могу я тебе сыграть что-нибудь? давай, я послушаю. Я просто репетирую, завтра у меня концерт, поэтому я в чат-рюлетке и сижу. Вот так вот, что скажешь? Очень круто, мне нравится. Заткнись, овца! Извини, я не тебе, я просто... А я думала, тебя влюблена! Я испугалась! Извини, пожалуйста, это вот так вот. А, ну это очень весело. Это круто. Ладно, спасибо. Но, а играют как? Я не рослый. Отлично, отлично. П спасибо большое. Ладно, хорошего вечера. Привет, можешь послушать меня, пожалуйста? Меня все переключают. Да, пожалуйста. У меня просто одна проблема есть. Поэтому дослушай, пожалуйста, до конца, хорошо? Сейчас. Я попробую сначала одной рукой. играть звезда по имени Солнца, знаешь такое? Конечно. Давай попробуем. Сейчас. <смех> вот так вот. Молодец, молодец. Ну, спасибо. И тебе. Здравствуйте. Привет. Не желаешь сделать очень кое-что доброе? Ну, почему бы и нет? Давай попробуем. возможность поговорить вот с этим человеком. Э -э присаживайтесь, пожалуйста. <глев> Блин. Не ну, скажи мне о своих грехах, сын мой. Я отпущу тебе любой твой грех. Я был не готов, тут надо подумать на самом деле. Ну, в принципе, мы не торопимся. Я не так много грешу, чтобы вот так вот сходу говорить о своих грехах. Молодец! Любви твоей семьи! Ну. Вот, наверное, так даже. Спасибо. Пока! И приятного Спасибо. аппетита. Пока! Спасибо. И вам всего Давай. хорошего. Пока. Сыграй. Привет. Привет, а что сыграть? А что угодно. А вообще предпочтения нет? Ну вообще без разницы. Я просто. Да, не попробуйте не угадать. А можно вопрос, а ты не снимаешь видео? Нет, я просто сижу по вечерам, сейчас рулетки, мне просто делать нечего. Я поэтому всякой не занимаюсь. Просто мне кажется, что я тебя видела ну... где-то с гитарой. Заткнись, псина. Да я не тебе, извини, у меня просто... ты не мешаешь, понимаешь? Можно пойти. Извини, братюнь, извини, я слишком сильно чай размешивал опять. Все, Я Привет. Привет. Можно тебе нибудь сыграть? Да, сыграю. Слушай, наверное, знаешь мелодию с Гарри Поттера? <музыка> Ой. <музыка> Я не знаю, что петь. Что-что-что? Классно, классно играешь. Давай что-нибудь другое, что ты точно знаешь. Что ты знаешь? Что тебе сыграет? Я ничего не знаю. Ну, это бывает так. О, это круто. <смех> Что-то. ты тут ничего не видишь или у меня же галлюцинация? О, это книжка, что ли? Да, это книжка. Ой, да брось. Бросить? Бросил. Я просто джедай. У меня есть силы. Хочешь, я ее подниму опять? Ой, это фокус это детский сад. Нет. Просто на самом деле надо верить в Да прибудет с тобой сила. Ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте, вторая часть на канале «Скотский мир» по ссылочке в описании. там тоже бомбезные реакции. Ни одной общей. Если мы наберем 100 тысяч лайков, мы запишем вторую часть с ребятами. И объединимся еще раз. Не забывай подписываться на мой инстаграм, оксар.мьюзик. Там, блин, не растет количество подписчиков. Ну, что за фигня. Также не забывай подписываться на этот канал, если тебе нравится этот контент. Лайки, колокольчики. Ты все сам знаешь. Спасибо. Пока. Кстати, мы сейчас с Ромой с канала «Гитара с нуля» снимаем третью часть. Совсем скоро будет. Ждите. Пока.